Друзья, я вас приветствую. В этом ролике я озвучу анонс следующих видео. Это будет серия видео о том, как управлять состоянием в блейзере. Я скажу, что я знаю 4 способа. Если вы знаете больше, пожалуйста, напишите в комментариях. И на самом деле эти способы, они и простые, и сложные в каком-то смысле. Есть очень сложные, но очень крутые в том смысле, что управление состоянием прямо из коробки работает и Прям вообще круто все получается. А есть более простой вариант, и писать кода, соответственно, меньше. И мы начнем по нарастающей, ну, на мой взгляд, по нарастающей сложности. И, собственно говоря, я вас прошу подписаться, чтобы вы не пропустили видео. Это видео-анонс. И я вас также попрошу задавать вопросы. Но пока видео-части готовятся, я буду отвечать по мере написания видео и создания новых видеороликов. Вас благодарю за внимание и увидимся в новом видео через какое-то время. Всего доброго и пишите правильный код. Стоп, стоп, стоп, не уходите, я пошутил. Друзья, для того, чтобы управлять состоянием, для начала нужно понять, что же, собственно говоря, такое состояние. И если углубиться в тексты Википедии, то состояние – это понятие, обозначающее множество устойчивых значений переменных параметров объекта. На самом деле, немножко сумбурно, и такое слово, как множество, не знаю… Попадает туда понятие «одно» значение. Ну ладно, поехали дальше. Состояние характеризуется тем, что описывает переменные свойства конкретного объекта. Состояние устойчиво до тех пор, пока над объектом не будет произведено действие. Если над объектом будет произведено некоторое действие, состояние может измениться. Давайте на простом примере. Смотрите, у меня, допустим, есть какой-то счетчик. Counter, например. И у него есть свойство «count» у которого состояние, то есть равно изначально 0, потом он появляется со состоянием 1, потом со состоянием 2, то есть даже одно свойство внутри какого-то объекта может менять состояние этого объекта. Речь идет именно об объекте, то есть одно свойство, ну теоретически, конечно, можно придумать, что это свойство и есть состояние, но желательно оперировать объектами, и так будет проще с ними управляться. Давайте поговорим про более сложный пример. Например, у нас есть машина, да, пусть будет, пусть будет машина. И мы знаем, что у нее есть очень большое количество характеристик. Ну, одно из них, например, количество колес. У нас их четыре. Бензобак у нас будет полный, пустой, пусть будет полный. Двигатель, он у нас остановлен или запущен, и в данном случае он остановлен. Ну, и драйвер, то ну, пусть спит. Вот это вот можно, собственно говоря, учитывая то, что остальные там свойства, которые есть у машин, цвет ее, я не знаю, что, тип машины, неважно, легковая, грузовая, там, я имею в виду, что остальное количество свойств, мы их просто пока в внимание не берем, они скрылись под плашкой ATC, и, собственно говоря, вот это вот весь объект. Объект машины мы называем состоянием on-the-park. Да? То есть она на парковке стоит. Допустим, приходит какой-нибудь полицейский, и он будет этого самого драйвера, и можно сказать, что у машины состояние изменилось. Теперь она preparing to drive. То есть машина готовится к отъезду. И, собственно говоря, изменение всего лишь одного параметра уже меняет текущее состояние. Надо понимать, что любое изменение любого параметра меняет, соответственно, состояние объекта, каким бы этот параметр не был, это нужно просто понимать. Ну и в конце концов у нас водитель проснулся, завел машину, поехал, будем считать, что старт равно поехал, и у нас уже состояние называется «Driven», то есть уже «в пути». Собственно говоря, речь идет о том, что для того, чтобы обновить состояние, ну, например, того же самого счетчика, вам нужно что-то сделать. Кликнуть на него или еще каким-то образом сделать. Это если говорить про то понятие, которое является триггером. Да? То есть, что-то должно изменить состояние. То есть, какой-то другой объект может изменить состояние третьего объекта. Или объект внутри себя. Например, по таймеру просто обновили часы. Менять состояние? меняет. Собственно говоря, речь идет о том, что... Как раз изменение вот этого состояния и отслеживание изменений в других объектах, вот в этом, собственно говоря, задача разработчика. И это касается не только Blazor, но и вообще любого другого приложения, если так можно выразиться. Даже в микросервисах их свое состояние, и есть даже такой паттерн, называется eventual consistency, когда состояние объекта, ну ладно, неважно, не будем про это, не будем, все, поехали дальше. А, смотрите, давайте поговорим теперь в концепции UI. Да? Допустим, у нас есть какой-то блок меню. Представьте, что он рендерится каким-то компонентом. У нас есть какая-то страничка выбора темы. Ну, то есть, э, черная или темная, или светлая. И есть, допустим, страница 1, на которой таблицы нарисованы. На страница 2, на которой там какие-то компоненты. Не знаю, профиль пользователя, в конце концов. И, допустим, пользователь нажимает... Э, Выходит на страницу выбор темы, меняет темы со светлой на темную, а осталось как-то сообщить остальным страницам, что теперь у нас все должно рисоваться в черном или, соответственно, в белом свете. то есть поменялась тема. Так вот, для того, чтобы это реализовать, это должно, собственно, игра строиться каким-то таким образом, то есть все страницы, все компоненты должны иметь доступ к этому состоянию. То есть тема равно темной или тема равно светлой, где-то должно храниться... Обособлено. И, собственно говоря, это и есть состояние приложения, которое может быть очень большим. Начиная от количества денег на счету, если это, допустим, банковское приложение, или фамилии имени пользователя, в профиле, на, на сайте, выбор темы, в конце концов. Может быть, корзина, да, которая шарится между страницами разных каталогов. Вот, это, собственно говоря, управление Это все про одно и то же. Так вот, в частности, в Blazor я покажу, как это сделать, можно четырьмя способами. И вам предстоит, собственно говоря, только выбрать, какой конкретный способ вам нужно или можно использовать. Может быть более сложный, более простой. Ну, то есть, все зависит от того, какое у приложение, что вы собираетесь с ним делать. Вот, жду вас на следующих видео. Подписывайтесь на канал. И вам всего доброго. Наверное, я уже больше вам ничего не расскажу, кроме того, что... Вот. Пишите ваши вопросы в комментариях к видео. Вам всего доброго и пишите правильный код.